Добрый день, уважаемые коллеги, члены совета. Сегодня здесь, в Зеленограде, мы, и думаю, что и многие из вас уже знакомились, я раньше здесь был тоже, и вот сегодня еще раз познакомился с работой предприятия Микрон. Здесь организовано современное инновационное производство, приятно было посмотреть, не скрою, часто смотрел подобные вещи за границей. Сегодня убедился, что наконец-то у нас начали делать вещи, которые являются передовыми в мире, которые являются достаточно высоко капиталоемкими, непростыми для организации работы, требующими большой квалификации. И все это есть, и все это наращивается, все это эффективно функционирует. Наше выездное заседание посвящено именно тому комплексу вопросов, которые здесь сегодня мы смогли посмотреть и с которым мы смогли познакомиться. Фактически речь пойдет об интеграции возможностей образования, науки и бизнеса для целей технологического перевооружения национальной экономики. Напомню, что в послании этого года очень подробно говорилось о проблемах инновационного развития и давно назревшего перевооружения промышленности. Ситуация здесь была и продолжает оставаться острой, несмотря на то, что многое уже сделано. Уровень инновационной активности российских предприятий, к сожалению, все-таки оставляет желать лучшего. Так на исследования и разработки они в среднем расходуют менее одного процента стоимости выпускаемой продукции. По-прежнему на неокра и науку в целом главным образом идут бюджетные деньги. Тогда как в большинстве государств ситуация прямо противоположная. Там в первую, первую скрипку финансирования исследований играет не государственный сектор. Показательно и структура затрат отечественных компаний на инновации. У нас прежде всего приобретаются не технологии, а машины и оборудование, что составляет 60% затрат. И приобретаются они исходя из принципа так называемой текущей достаточности на краткосрочную перспективу. Закупается, как правило, морально устаревшее оборудование, техника предыдущих поколений. На новые же технологии, лицензии и патенты тратится менее 2% средств. Это не имеет отношения к Зеленограду и к тому, что я сейчас видим. Здесь как раз, слава богу, наоборот. Здесь как раз государственного участия почти нет. Нет или мало очень государственных заказов. Все делается за собственные средства. Но я сейчас говорю об общей картине, которую мы. Наблюдаем и анализируем в экономике. В этой связи хотел бы отметить важный момент. Сегодня экономическая ситуация в России принципиально иная, чем была еще несколько лет назад. У нас появились сильные конкурентоспособные предприятия и финансовые группы мирового уровня. По объему инвестиций Россия выходит на одно из ведущих мест в мире. Прорабатывается целый ряд крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов. Реализуются программы Технико-технологического перевооружения предприятий. И прежде всего в электроэнергетике, нефтегазовом комплексе, на транспорте, в оборонно-промышленных отраслях. Полагаю, что в этой ситуации мы должны создать все политические, экономические, административные условия, чтобы такой громадный инновационный инвестиционный потенциал в конечном итоге конвертировался в технологическое обновление отечественной промышленности. Какие организационно-правовые меры надо принять для массового роста инноваций? И что пока мешает достичь здесь действительно прорывных изменений? Думаю, было бы ошибочно обвинять наш бизнес в консерватизме и недальновидности, равно как и сетовать на недостатки одной лишь отечественной науки. В предпринимательской среде пока не так широко, как хотелось бы это действительно нужно признать, распространена так называемая инновационная психология. Но, с другой стороны, даже при самом большом стремлении к инновациям, бизнесу в нашей стране подчас некуда идти со своими деньгами. Нет налаженных центров поставки научной информации. Отсутствует и комплексная система организации прикладных исследований, трансферта технологий. При этом налоговая система все еще не стимулирует производство с высокой добавленной стоимостью. Льготы для неокров практически отсутствуют. Вот сейчас, правда... Идут предложения, и в Думе кое-что находится, в зонах внедряются новые механизмы. Между тем, пока это в полную меру не заработало, очевидно, что мы имеем дело с системной проблемой, с разрывом единого инновационного цикла от подготовки кадров для исследовательской деятельности до внедрения в производство новых технологий. Наука, образование и промышленность в значительной степени развиваются у нас сами по себе. И такая отчужденность ведет к размыванию конкурентного потенциала каждой из этих сфер. Я вот только что э, знакомился с материалами и командировка была смотрел, Там кстати вузы, да? э, вот, э, представители ведущих вузов страны у нас много говорили о необходимости э, выделить несколько крупнейших вузов, придать им особый статус и э, в правительстве разные есть мнения по этому поводу, есть за и против. Между тем, в некоторых весьма развитых странах такие решения принимаются. Но один из критериев – это участие того или другого вуза в научной работе, наличие кластеров, так называемых. То есть, там на, на просто на старом бренде не выйдешь. Хотел бы отметить, чтобы мотивировать бизнес к инновациям, необходимо создавать адекватные правовые, экономические, налоговые механизмы, всячески содействовать развитию инновационной инфраструктуры. Известно, что развитые страны мира осуществляют научно-исследовательскую деятельность в университетских центрах и в проектных лабораториях, специально созданных для решения задач технологического прорыва. И здесь партнерствуют не только бизнес и государство, но и особым образом взаимодействует наука и образование. Полагаю, что нам нужна серьезная ревизия системы финансирования и организации исследований. К примеру, в общем объеме исследований ведущихся в России доля российских университетов не превышает 4%. Нужны кардинальные изменения в организации экспертиз и распределения грантов. Нужна реальная оценка сегодняшнего состояния кадрового потенциала. И мы с вами понимаем, почему так произошло. -то. Это ведь почему? Вот Юрий Сергеевич знает, и коллеги его по Академии знают. Государство концентрировало ресурсы в Академии, в академических институтах, которые главным образом работали на оборонку. А оборонки не нужны были серии. Немножко произвели там в небольшом количестве, и все. Вот сейчас только мне коллеги, которые меня знакомили с предприятием, рассказывали, я, я им говорю – «Оборонка у вас все съест». Нет, оборонка взял сегодня мышка. Нужно, нужно серийное производство. Для этого нужно, чтобы а, продукция была востребована экономикой. Нужно рынки осваивать, и внутренний рынок завоевывать и международные рынки осваивать. Необходимы эффективные механизмы софинансирования бизнесом и государством новой новых лабораторий и исследовательских центров, работающих на ключевых направлениях технологического развития. Эксперты полагают, что налоговые преференции для участников инновационной цепочки нужны. И, видимо, речь должна идти не только об отдельных льготах для НИОКР. Необходимы такие подходы в налоговой политике, которые в целом бы стимулировали инновационную деятельность. Имею в виду и систему взимания косвенных налогов. Сейчас только разговаривал с министром финансов по этому вопросу, прорабатываются там эти проблемы. Но эффективнее внедрять нужно. Необходимо дальнейшее реформирование единого социального налога. Эти вопросы в ближайшее время необходимо детально проработать, довести до, до конца. Подчеркнуть, здесь нужны абсолютно прозрачные модели, исключающие всякого рода серые схемы ухода от налогов под видом инновационной деятельности. Далее. Все еще не получили достаточного развития института венчурного финансирования. И сейчас нужно определиться с критериями участия, участия государства в финансировании рискованных и инновационных проектов. Однако в перспективе венчурные фонды следует формировать преимущественно на основе частных инвестиций. Просил бы представители бизнеса общества подробнее рассказать о том, что именно сдерживает становление современных финансово-экономических структур, обслуживающих инновационную среду. И, наконец, еще одна проблема, о которой говорили неоднократно, это качество и содержание образования. Пока еще сохраняется большой разрыв в связи учебных заведений с предприятиями и научными организациями. Стало проблемой организовать даже обычную производственную практику. При этом и само бизнес-сообщество тоже слабо подает сигналы образовательной среде, не выдвигает реальный запрос на инновационное обновление профессиональных образовательных стандартов. Подчеркну, программы и методы подготовки, состояние материальной базы учебных заведений должны в полной мере соответствовать требованиям инновационной экономики и перспективам ее развития. И это огромное поле для совместной работы государства, бизнеса и научно-образовательного сообщества. Уважаемые коллеги, сегодня мы должны обменяться мнениями по обозначенным проблемам и рассчитываю, что по итогам Выйдем на серьезные и конкретные решения. Благодарю вас за внимание.